Вот, ты уже проехала, хорошо. Давай. Поехали. Сама отталкивайся. Все, давай. Быстрее, быстрее. Прямо, приготовь прямо, вот. Так, а мне получается? Да, ты уже едешь хорошо. Давай, отталкивайся, поех... быстрее, быстрее. Вот. Молодец. Давай еще. Поехали. Еще. Прокати его, прокати велосипед. Вот. Да, чтобы у тебя педалька была впереди. вот. Нажимай на нее. Поехали. Смотри вперед. Все, давай. нажимай поехали быстрее быстрее нажимай Папа, вот молодец все